Условия проживания для рабочих от группы Progress в Польше. Так называется это видео, потому что в нем я буду вам рассказывать и показывать об условиях проживания для рабочих в Польше, которые трудоустраиваются от фирмы по трудоустройству Группа Прогресс. Все, кто заинтересован во всем вышеперечисленном, устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Как наверняка уже догадались многие из вас, с вами канал Work and Life и я его ведущий, Антон Белюк. Что ж, пришло время для видеоролика об условиях проживания, как вы уже поняли, от той компании, группы Progress, фирмы по трудоустройству, одной из крупнейших и авторитетнейших в Польше. Так вот, пришло время показать, какие все-таки условия проживания они предоставляют рабочим из Украины, Белоруссии и других стран СНГ, которые устраиваются через них на работу на польские фирмы. Я, допустим, повидал разные хостелы, довелось поездить по Польше, жил и в более-менее хостелах, жил и в частных домах комнаты, жилых в таких хостелах, что ну его нафиг, где плесень, здесь стены с потолком в плесени, так вот скажу вам из личного опыта, все познается как, как говорится в сравнении и если брать в сравнении то это проживание, которое предоставляет своим рабочим группа прогресс эти номера можно назвать реально апартаментами по сравнению с большинством других польских хостелов вот сейчас на ваших экранах, собственно, недавно сделан ремонт, это хостел в городе Уска, я сейчас тоже тут живу, также здесь живут обычные рабочие, которые работают на разных производствах, которые устроились на работу через фирму группа прогресс в Польше. Жилье это предоставляется абсолютно бесплатно, вот как вы можете видеть, все достаточно на высоком уровне сделано все ухожено, весьма неплохой ремонт. Вот как раз таки <свят> моя комната, которую мне выделили отдельная, обычно выделяют апартаменты 2, 3, 4 местные, максимум 4 ну вот мне выделили отдельную комнату, так как я занимаюсь видеоблогингом и ну, чтобы я спокойно мог себе снимать видео без проблем, у меня есть такая привилегия. Все хостелы от фирмы группа прогресс плюс-минус одинаковые. Где-то есть немного похуже, где-то есть немного получше. Ну, плюс-минус все выглядит вот так вот. На мой взгляд, весьма-весьма симпатично. Тем более, если учесть, что данная фирма Набирает людей, да, по всей Польше, но конкретно я работаю по поморскому воеводству. Это такие города, как Гданьск, Гдыня, Колобжек, Слупск, Узко и другие. Достаточно широкий спектр городов мы здесь захватываем, ну и соответственно находятся большинство из этих городов, если не на самом побережье Балтийского моря, то очень близко, в километрах от 20 до 5 от побережья Балтийского моря то есть места очень красивые, живописные э, свежий мор морской воздух все это на мой взгляд э, благотворно влияет на состояние физическое ну соответственно и на трудоспособность в целом на моральное состояние ну и на все остальное потому что ну кому не нравится море море нравится всем <с> я не знаю человека которому бы не нравилось море но мы как известно все едем сюда чтобы в первую очередь заработать я в принципе только за вам в этом помочь <с> сейчас у меня есть доступ ко многим очень вакансиям это работы как и для специалистов то есть Такие работы, как сварщики, жестянщики, вскоре будут работы, я думаю, для электриков. Пока что эти вакансии мне еще не дали, на следующей неделе должны имейлом их скинуть, и я вам их выложу в своих группах ВКонтакте, Фейсбуке, и в Одноклассниках. Очень много людей будет требоваться, очень много будет требоваться сварщиков, специалистов с достойными зарплатами, соответственно, и вот такое же жилье будут предоставлять или похоже ну а сейчас на данный момент очень много вакансий таких ну не для специалистов скажем так с немножко меньшей зарплатой но зато тоже в достаточно достойных условиях и с хорошим как вы успели заметить жильем. Это работы на заводах по расфасовке рыбной продукции в основном ну и работы на складах на данный момент все эти вакансии можете найти у меня в группах, опять же ВКонтакте, Фейсбуке или в Одноклассниках. Если вы смотрите это видео через Facebook, то есть через какую-то вакансию на него зашли, там, или через ВКонтакте, или через Одноклассники, значит вы уже нашли эти вакансии. Там вы найдете мои контактные данные, то есть мой номер с телефона. Смело звоните, пишите, вайбер пока работает не но в скором времени уже мне предоставит нормальный телефон второй, я подключу еще и WhatsApp, будет второй номер. Людей нужно очень много, работы валом, приезжайте, устраивайтесь и меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Ну что ж, друзья, вот такой выпуск был об условиях проживания от группы прогресс. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте под ним пальцы вверх. Также пишите в комментариях под видео, что вы думаете по поводу этого всего, свое мнение. Ну и расшевеливайтесь. Те, кто не имеет работы и еще задумывается о том, стоит ли ехать на заработки в Польшу или нет, я вам говорю однозначно да, звоните мне, приезжайте, я вас сам лично встречу. Проконсультирую, провожу до работы, помогу, как говорится, освоиться. Ну и все будет супер. В общем, мой номер, на всякий случай, сейчас вы видите еще и на своих экранах. Но это для всех, кому может быть будет лень посмотреть его в группах. Поэтому еще раз говорю, не стесняйтесь, звоните. Будем договариваться о приезде. Ну и зарабатывать деньги. <смех> ну что ж, друзья. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Все из вас, кто, ещё, кто заинтересован в жизни, заработке за границей, а в частности, Польши, но еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь на него, делитесь ссылками на мой канал с друзьями. С вами была Северная Польша, побережье Балтийского моря, канал Work and Life и я, Антон Белюк. До скорых встреч, друзья. Пока.